В 2017 году Банк России выпустит банкноты номиналом 200 и 2000 рублей. Прямо сейчас на сайте твоя -россия рф идет голосование. Проголосуй за город Казань и Казанский федеральный университет. И тогда банкноту украсит Казанский Кремль и главное здание Казанского федерального университета. Голосование будет идти до 27 июля. Это последний день голосования. На данный момент Казань и Казанский федеральный занимают пятую позицию. Голосуй, не пропусти, мы должны быть первыми.